4 октября Казанский федеральный принял делегацию из Гуманитарного научного института Пусанского государственного университета. Данный визит, несомненно, свидетельствует о плодотворном развитии гуманитарных связей с этим регионом. Встреча руководства Института международных отношений, истории и востоковедения с делегацией из Кореи состоялась в рамках обмена опытом в научной сфере и образовании, а также организации программы студенческих стажировок и практик и еще многого другого. Гости вуза не скрывают искренний интерес к научным достижениям Казанского федерального университета. И теперь в ближайшие планы гостей из Южной Кореи вошел новый пункт. Открыть в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ новейший центр изучения корейской культуры и языка. Подтверждая задуманное, между двумя университетами был подписан меморандум о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. «В основном это Казян, это для нас очень важное место для корееведения с точки зрения центра и с точки, с точки зрения э, периферии».